привет всем с вами екатерина клопенко и сегодня я буду вам рассказывать о замечательном моем заказе который я получила совсем недавно ко дню святого валентина от компании биоси конечно же я уже выписала самые проверенные средства до да, которыми я пользуюсь постоянно и э, на пробу я взяла совершенно новую косметику, которая присоединилась к нам в декабре 2017 года. Э, это компания Jaffra. Итак, давайте посмотрим, что же я приобрела в этом заказе. Конечно же, это вот такие вот замечательные зубные пасты, которые мы полюбили всей семьей. Это для э, всей семьи вот такая вот паста, да? И вот такая вот отбеливающая паста. Ко всему, конечно же, я взяла замечательный вот такой бальзам для губ. Великолепный. Я его уже беру второй раз. Вот так вот очень классно открывается, стильненько. Очень нам понравился. Хорошо сработал в морозы. Губы не сушит, увлажняет, питает. Ну, В общем, все, что нужно. То есть губки в полном скажем так, в восторге от этого бальзама. Конечно же, я получила замечательный комплимент, сделав заказ более чем на 100 баллов. Заказ мой был на 153 балла от компании Биоси. Вот таких два замечательных крема для рук по символической цене 34 рубля. Ко всему я взяла два шампуня мужских. Я уже о них рассказывала, об, этих, об этом шампуне очень классный шампунь. И мы, в общем-то, перешли всей семьей именно на этот шампунь. Но пока на этот шампунь. Возможно, мы в дальнейшем с моими ребятишками, у меня обе девочки, закажем себе что-нибудь еще да то есть практически все шампуни я уже попробовала нравится многие мы просто меняем что хочу сказать по поводу цены данного шампуня вот я приобрела два шампуня в пределах он по-моему 300 рублей стоит я их купила за э -э 0 рублей то есть, выполнив условия в январе месяце, компания мне подарила на подарочный счет деньги. И я рассчиталась за эти шампуни. В общей сложности более 600, 600 рублей у меня ушло на них. С подарочного счета. При этом баллы, естественно, мне были за них начислены. Очень-очень приятно. Что ж, и вот с этой стороны, конечно же, Эксклюзив, который появился у нас в декабре, это продукция от компании Jafra. Очень интересная продукция. Я уже начала пользоваться буквально вот два дня. Свои ощущения, да, и результаты, конечно же, будут от меня позже потому что нужно попробовать хотя бы неделю а еще лучше месяц да и уже потом говорить какие-то результаты но а, все-таки продукция очень эксклюзивная и интересная. давайте я вам расскажу что я приобрела это э, очищающий порошок для умывания шикарная вещь с первого раза дальше э, вот такой вот э, очищающий гель э, для Проблемная очень кожа, особенно у кого угревая сыпь, да, вот такой вот гель, который наносится именно на ночь. И к нему же идет вот такой мини-гель именно для устранения проблем обязательно я вот про эти два средства потом расскажу то есть мы взяли для эксперимента для моей старшей дочери дальше конечно же великолепный был набор когда покупаешь крем для рук и крем для ног вместе была большая скидка естественно я не удержалась и приобрела вот такая вот красота пришла ко мне как раз э, к 14 февраля Огромное спасибо компании Био Си Буду пробовать и рассказывать о своих отзывах. Что ж, дорогие друзья, если вы хотите получать такую продукцию, натуральную, классную, элитную продукцию со скидкой 33%, вы можете получить свой дисконт под этим видео. Напишите мне в социальных сетях, либо регистрируйтесь по ссылочке под видео самостоятельно и покупайте такую продукцию шикарной скидкой. Если же вы хотите начать свой собственный бизнес через интернет или на земле, неважно, обучаем всему. Ради Бога, пожалуйста, точно так же пишите мне по социальным сетям. Буду рада каждому, поэтому жду вас в своей команде. С вами была Екатерина Клопенко. До новых встреч!